что да, такое люди тут мутант тут... лукат ой, луко, луко, луко, тут мутант ты видишь что это за мутант такой олег привет это мутант господи и у тебя шиза, и у меня шиза, и у тебя шиза, и у, и у, меня, шиза. Шиза. И у меня шиза. Ты кто вообще? Это и кто ты, ты кто? Осталось? А это ты кто? Ты кто? Не ты это ты кто? Вот это что? Что а это такое? Кто? Кто? Шизу. А, Шизу. а это что? Это земля. А ты кто? А, а а это? Ай. О, у меня такая же штучка есть смотри. Нет, мой, это мое. У меня такая же штучка есть. Все, они мешают. Пойду-ка У меня такая же. Ситы. Ой, Том, ага. ты только то Шута... быстро растет, Том. Подайте а, поспать, я спать хочу. Я пошел психболь... всю психбольницу. Я пошел всю психбольницу. Кто-то хочет записаться в психбольницу. Нет, спасибо. Ой, а, а кто-то съехал? Вот блин, друзья, надо. Олег, что-то съехал? съехал, представляешь? А, а, это Лука, это Виндер съехал. А Царь. это тот человек, который я даже не знаю. Ну, это короче. А кстати, две кошечки, они... мой брат. Они полю... <связь> Что? Брат, ну, Виндер... а Виндер... там две кошки раз... полюбились или не полюбились? Нет. Они родили котенка. Ну значит, они не оба мальчика. Виндер. <ожать>. Боже, тут человеку плохо стало, боже мой. Олег, тут человеку плохо стало, боже. Человек лежит на полу. Это хорошо? Да. Еще он крутится. На полу. Ладно. Давай. Так. Что там произошло? Где? Так. Мой как и... детектор показывает то, что использована большая активность на Ой, и, что там не пахнет? Это... Я, я как-то колбасить начала. Гражданин, норма... вы в порядке? Да. Идите, пожалуйста, за, за мной. Придите за мной. Так, большая пчела. Вы в порядке, гражданин? а Помогите! Я не могу Мне нужна будет твоя помощь! Это ко мне человек, который даёт силу парализации. Отходят два блага. Посмесь мне чудес мне. Надеюсь, могу тебе положиться. Так. Так. Старас. Помогите! На! розу. На! Так. У нас на сегодня на два злодея, как я понимаю. Угу. <связь> я даже не знаю где это. Я не могу их обидеть почему-то. Роза огня! Я могу так, а? что-то это почему-то и меня она бесит. Такая вот эта, что Да. А, больно. а Давайте быстрее besser, короче, она, она, она парализует вас, вы же на месте стоите. Так. Я под наркозом. А, это, это новый супергерой, временный носитель, какому чудес, Это точно? Да, я лично не знаю, чудес. Хм. У меня колес на хорошо, но правда мне очень... А как он парализует? Я не, я не могу двигаться. Я знаю, что делать. Лайс, эй, Так, у меня появился план, ребята. Ну, мы все должны, все должны отцепить и превоплотиться. ПАНЦЕР! Отступайте, превоплощайтесь в талисман, встретимся на крыше. Окей, же, я, привет. Что делать, когда не можешь панцер отцепить и все ходят как то надо Прямо бить, где? а? Я О, сейчас я не могу. Все детрансформируйтесь. трансформируйтесь. придется то Ты будешь парализоваться или нет? Надо тут дотрансформироваться у этого, чего вы будете делать. Так, надеюсь, сейчас. Ваша Мика. Давай. Мне тут тут какой-то ебать. Змея, иди сюда. Ну, а чё? Всё, иди. Надеюсь, у тебя есть мясо. Вена! Я беру тебе камень через... Я не могу, я не могу Есть какая-нибудь еда? Любина, время я Меня зовут Мистер Бакни. Так, ты тут, да, главное, не заходи, пожалуйста. тут Туда не заходи. А тут вот этот, я его парализовал, и снова он ожил каким-то образом. Маличка. А, пойми, твоя, он, видимо, защищен, используя камни, используя какой-то камень чудес, он под защитой. Что же изначально что Мне кажется, что это камень то, что он дракона. Нет. Так, а что тут, слушай, это камень дракона, похоже? Нет. Фена, никак... а, да? Я Кто? его парализовал. Я его парализовал. Я его парализовал. Ничего, у меня голова так начала кружиться. Я тоже, когда он ну, бьет. Дракон есть, дракон есть. М а в у меня там время, у меня три минуты, нормально. Я закопать, но я не знаю. Может попробовать его? Дракон ветка. На тебе. Не, На. он слишком большой для панциря. <связь> ну попробуй ну, сделать побольше панциря. Да, только нужна настроить побольше. Не точнет из-за этого. Нужно, во-первых, попробовать города куда-нибудь... Честно говоря, мне лопата. Давайте попробуем с руками срезаться. Да, ну, и хотя нет? Нет, я, я и так пал, защищаю, и так защищаю. как он ветка, и... наношу ему много хп. Что нам делать? Пашнит, еще надо, Пашнят. надо прием сопереживания. Вам На. возможно не понравиться, но у меня что-то такое догадка, то что нужно надеть акв аква костюмы. Ой, у меня нет аква, не аква А у меня тоже нет аква костюма. У меня нет, есть. Могу, у меня нет... Так. Акваполин? Давай. А нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно. Детрите сорватье. Может, да, пока тики кушает, я должен точно придумать план, чтобы мы его победили. Ну лопаты крассон, мне кажется, это как раз то. Тики. Да. Ой, ну, а, нет, тики точно. Как он молния? Как он давай. На тебя. Белки, палки, меня. Так возможно, заметно. Кстати, он не, не, он не умеет дышать. Дышать. не типа не... Свои все силы, прошу, не используй. Да, ничего страшного, я уже использовал, но И я сначала... Загоняйте быстро. его в воду, загоняйте его в воду. Сейчас, подожди. Подождите, я... А, я знаю, где вода, вон там мост. Да ты что, тут у нас других больших водоемов нету. Надо его как-то вот это веном мам... обрежать. Хм. У меня У меня ее, я его хочу притащить каким-то Ой, мне что-то в глазах так потемнело. Ребята, надо в воду купить, заточники. Так, так а давайте что? воду. Ну, По-моему, не особо крутая идея а, Хотя я будем могу. Нет, он, он, мы будем. Пусть он на меня находится. Ой. Попается, опять а? опять в глазах потемнело. Ребята, давайте быстрее. Он в воде, все, вы молодцы. Ну да. Да. еще да. воду не могу. Супер шанс. Беру панцы. панцы. Да, ребят, давайте, давайте его побеждать. У меня выпал топор, может быть его стукнуть. А может, это сам монстр, Может, это сам монстр, а не решите. У него, походу, в егошнем копье, в этом презумпции, Акума просто паром, да? По... О, Нет, нет я чувствую, а, то, что я, это я, не Акума, это и создано с помощью талисмана павлина эмоции. Хотя нет, это Акума, ну, у него он, одним. Ну, сейчас победим и узнаем, что это. Так. У меня раньше в одном вопрос, а почему не появляется Ой, человек, да, когда да, мы изгоняем Акуму, человек должен появляться, но он исчезает. Да, парализов... Скорее всего... Потому что вражника обгоняет. Пар -э Он людей в амоков как в Сенса-монстре, вселяет Акуму. Лично это моя логика. А, Давайте, у меня пропал мой топор. Давай. Стоп! Да! Yes. Если yes, у меня пропал мой топор, который сломался, это значит, что я Пока, пока, маленькая бабочка, ты где-то тут улетела, вот. Пока, пока, маленькая бабочка. Сема, надо поговорить. стой, я сзади, Надо поговорить. Иди сюда. Хотелось крикнуть в чудесном месте ябак, но я не могу крикнуть. Того также сделаю, я потом починю. Да, потому что вы. А мы пока не пойдем вот это покушать. Давай быстрее, наращиваем. три минуты практически. Ладно, но никак нельзя его оставить, нет? Нет, никак. У тебя не изменилось. Это надо к ну, Вот. Тикилон к слиянию. Так, это чтобы, если что, на всякий случай, если я не успею. Трансформируюсь в змею, выходи. Да, сейчас. Всё, полетели. Трансформирую удачей. Я не могу. А, а если эти баку трансформи... баку Так, надеюсь, много пострадавших нету. Ну, хотя бы акумы мы знали. О! М змея, где ты был вообще, а? Я отдыхал, в отпуск ходил. Серьезно, я сейчас не а а Тут пчела, это тупая была, я ее испытался, а в отпуск ушел. Точно, пчела! Да. Забыл! Ладно, талисман, Старай, Разделитесь. Это <с> большая, там это <с... большая <с>... пчелка, она просто превратилась в этого, ну, она она использовала на мне яд свой я использовал да, второй да. шанс и меня куда то не туда телепортировал не, не в свой дом а куда то на, этот, на Майами я потом снова использовал второй шанс и меня телепортировал да, домой я, я... у меня цена културная представляете активно черепах у меня очень не плохо не я пойду на ее мороженое не у меня, У меня, У меня две один... минуты! Я скоро приду. У меня две, две минуты. У меня одна минута. Приём, вчера! Встретимся, встретимся... В... на доме Адриана. У меня кошку Полин, прощайся. Кота, точнее. Меня... Опа. Так, кто там -то сообщение отправил? <связь> ну, японцы! Пирать, <связь> Старомироваться мне в этом доме Эх, здесь у меня я Благ. круто! На доме! На доме? А. а! Иди сюда, спустись Давай зайдем. Так... Давай А где брошь? А где брошь? Ну все, у меня. все. Все давай, спасибо, до свидания. Пока. Уи-и-и-и. Ты Ой, я с... Пока. А, не, надо видео сложить. Я, я, вы, я вы, хочу да купить вас. банан от Крик. Он не Мне слишком грустно, чтобы вообще... А, надо и вас... Прячься. Поедим за мою... О, за... Локиси, за... Мою...